Всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал! Сегодня у меня для вас очередное видео из новой рубрики «Мой топ рецептов». Сегодня буду делиться с вами рецептами очень простых в приготовлении, но очень-очень вкусных салатов. Все салаты у меня будут без майонеза, но, конечно же, сниму еще для вас подборочку своих любимых рецептов и с майонезом.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 Следующий салат также очень-очень прост в приготовлении, но тем не менее получается очень вкусным. За основу я беру салат айсберг, нарезаю так, чтобы у меня по отношению к остальным продуктам было где-то его в два раза больше. Нарезаю не очень крупными кусочками, а затем сюда буду еще измельчать зеленый лук, натирать на крупную терку морковь. И еще буду сюда добавлять стебли сельдерея. У стеблей сельдерея необходимо с внешней стороны срезать тоненькую кожицу, так как она достаточно жесткая. И без нее стебель получается более сочным. Стебель нарезаю не очень крупными кусочками и добавляю в салат. У меня в семье не очень любят сельдерей, но я стараюсь их понемногу приучать. Добавляю и в супы, добавляю и в салаты, так как он очень-очень полезный. Поэтому, если вы тоже не любите сельдерей, ну, попробуйте начать хотя бы совсем с маленькой его части. Затем натираю морковь на крупную терку и добавляю ее также в салат. Заправлять буду растительным маслом, у меня это кукурузным, с добавлением яблочного уксуса, посолю, поперчу по вкусу и добавлю еще 3 чайных ложечки зерненной горчицы. А вот такой простой в приготовлении, но в то же время очень вкусный и полезный салат у нас получился. Так как здесь у нас разные овощи, это, конечно, всегда преимуществом и отличный вариант для мясного блюда. И в качестве завершающего штриха я посыпаю салат очищенным семем подсолнечника.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 Приготовлю очень простой, но очень вкусный салат. Для его приготовления возьму пекинскую капусту. Я беру здесь у меня 5 листиков. Нарезаю ее на небольшие кусочки. И жесткую часть я использую также. Теперь буду нарезать маслины без косточки, у меня здесь баночка, просто буду разрезать их напополам. Теперь отправляю сюда баночку кукурузы без жидкости. Добавляю немного укропа. Натираю на мелкой терке зубчик чеснока. Если любите поострее, то, естественно, можно добавить больше. И также сюда можно еще добавить натертый на крупную терку твердый сыр, типа российского. Но так как я хочу снизить калорийность, я буду в этот раз делать без сыра. Ну а вы смотрите по своему желанию, можете попробовать и с сыром, будет также очень вкусно. Теперь немного посолю и поперчу. Заправлять буду растительным маслом, я использую в этот раз кукурузное и еще лимонный сок. Лимонный сок добавляйте по вкусу. Вот такой очень быстрый, но очень-очень вкусный салат готов. Попробуйте приготовить, я надеюсь, вам понравится. И попробуйте также еще с добавлением сыра. Надеюсь, вам понравится и такой вариант. Надеюсь, какой-нибудь из моих рецептов вам приглянулся. Пишите в комментариях, какой вам понравился больше. Делитесь со мной также вашими любимыми рецептами. Если хотите, я могу даже попробовать их приготовить в каком-нибудь из своих видео. Я думаю, и для вас это будет интересно, и для меня это будет интересно. Ну а теперь большое всем спасибо за просмотр и увидимся с вами совсем скоро!